Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся в парке Солнечный остров. Солнечный остров парк располагается в микрорайоне э, ТЭЦ. Рядом находится микрорайон Гидростроители. Это вон там. И микрорайон Черемушки, вот здесь. Парк Солнечный остров находится на острове. Вокруг острова протекает Старая Кубань. Раньше здесь было трусло реки. Сейчас русло протекает в другом месте. Пойдемте посмотрим парк. До парка Солнечный остров можно добраться на общественном транспорте. Сюда ходят трамваи, троллейбусы и автобусы. На сайте у нас указаны маршруты, какие можно добраться. В парке Солнечный остров располагаются карусели, парк аттракционов, чертово колесо, детские площадки. В парке Солнечный остров можно арендовать велосипед на прокат. Час стоит 150 рублей, если берете на день, этот стоит 500 рублей, а на сутки 700. Ребята оформляют договор и все, оставляете какой-то документ, залог. И велосипед ваш, можете кататься. На территории парка Солнечный остров находится ледовый каток «Айсберг». Пойдемте посмотрим. В катке «Айсберг» ежедневно, в будние дни, с двух часов до 4, можно покататься самостоятельно на коньках. А так здесь занятия проводят хоккейные команды, фигуристы, спортивные школы. 300 рублей стоит прокат коньков. На час в парка Солнечный остров большое количество каруселей и аттракционов для детей. Сегодня выходной рабочий день, практически никого в парке нету, поэтому карусели сегодня не работают. А нет одна какая-то сейчас запускаться будет. Аттракцион веселый паровозик. В «Солнечный остров» очень большое количество кафе. и есть возможность поесть, голодными здесь не останетесь. В парка «Солнечный остров» находится теннисные корты. Аренда в час теннисного корта под 600 Парка рублей. Солнечный остров находится сафари-парк. Всходной ну, билет для взрослого стоит 450 рублей, для ребенка до 14 лет 350. Фото-съемка 50 рублей, видеосъемка 150. На территории сафари-парка находится животное, которое гуляет в вольерах. Вот здесь вот висит ссылка мы записали видео. Посмотрите, что из себя представляет сафари-парк. солнечного острова находится веревочный парк. Вот они, ребята, идут, проходят его. Стоимость прохождения одного маршрута стоит 150 рублей. Детский 200 рублей взрослый. Если проходите сразу два маршрута, высокий и низкий, да, стоимость будет стоить 300 рублей. Парк Солнечный остров это не только зона отдыха, где аттракционы и кафе, но также здесь находится еще и лес. Тишина, спокойствие. Можно поиграть в финбол, асфальтированные дорожки, покататься на велосипеде или на роликовых коньках. Тишина, зелено, красиво. На территории парка можно устроить замечательный пикник можно порыбачить здесь здесь вокруг парка протекает старая кубань и рыбы уйма в речке также на этой старой кубани проходят периодически соревнования гребли на байдарках вот недавно были соревнования по катерному спорту очень интересно зрелищный вид спорта посмотреть превосходно купаться единственно не у вас запрещено на территории на территории солнечного острова есть свой пляж я как уже говорил купаться запрещено можно поиграть в пляжные игры пляжный волейбол есть городок где поиграть можно в баскетбол позаниматься на тренажерах поиграть в теннис все это бесплатно пожалуйста Приходите со своим инвентарем и играть. Волейбольная площадка, футбольная площадка для мини футбола.